Дорогие друзья, добрый доброго времени суток и на связи Канада по поводу полного видео. Можете представиться. Доброго времени суток всем. Меня зовут Асимина. Короче, на Асе. Мы видели видео, в которое я хочу рассказать все, что было в этом видео. То, что мы помним и что мы, то, что мы знаем. Угу. Можете рассказывать без проторости, ну пожалуйста, то есть все в ваших руках, в ваших словах. С самого начала времени ограничено. Да. А значит, э, прошлым летом, это весна, лето было э, случайно, буквально случайно на YouTube вышла, вот, э, вышло, вот было такое как бы образец Вадим э, Вла, э, Вадим Бахал. Э, Вадим Бахов, его фотография и слово «спасите». Угу. Вот когда я увидела это слово «спасите», вот просто думаю, ну человек, кто-то нуждается в помощи. Обычно я взяла-открыла, думаю, разная бывает ситуация. Мы в состоянии помочь финансово, помочь в каком-то совете. Вот поэтому я открыла. Когда я открыла и увидела... Как люди, молодежь, вот этот шалаш начинается видео с шалаша. Кроме шалаша то, что вот сейчас показывают, uh -huh. там были взрослые, там были взрослые, и поэтому я немножко была удивлена, что взрослые и вот подростки. Только один подрост. Подросток, вот, это был Вадим, который... Влад, Влад, Влад, Владислав. Под... Угу. Но потом, когда начинают развиваться вот все события, я поняла, что это не то, что, что вначале представляет собой. То видео, которое у вас есть, которое вот сейчас крутят, везде показывают, оно обрезано. Само видео длиной 16-18 минут было. Приблизительно вот это время. Начинается то, что вы видите, потом показывает как... Да, видео было видно взрослых людей в начале... Когда начинается, видно взрослых людей, видно женщина, э, взрослый голос слышно, разговор. Прошу посмотреть целую серию других роликов о Багафе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале. Ссылки оставлю в описании и в верхнем закрепленном комментарии.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 Смотрите эти видео. Прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео. Начинается все, все потом. Потом, когда не показывают, но видно, как ä, Владис, э, Вадим падает с этого шалыша. он падает головой, ударяясь об землю. Он сам подняться не мог. Ему помогали двое мужчин, двое парней. Они его подняли. Он а с этого не мог. Он ударился. Там продолжение было вот э, после того, что вас сейчас показывает. Как он упал. Его подняли, его положили в шалаж. Он лежал не то на, как называется, вот эта длинная скамейка. скамейка. скамейка. Э, э, стол, таблет или вот эта длинная скамейка. Вначале как бы, он там лежал, потом он сидел, и его обливали водой. Насколько я поняла, он получил травму головы, когда он упался это этого шалаша. Видео прерывается, показывают второе, вот как бы кадрами и оно все идет, угу. Показывает около края. здесь, допустим, беседка, вот этот шалаш, а здесь был костер и тоже длинная такая скамейка там или что, я не Но знаю. Там, ну там типа вреда лежала, так вот Да. Где костер с правой стороны, получается, стоит Влад и э, around, э, полукругом, полукругом around, э, полукругом стоят молодые люди, вот эти ребята угу. его друзья, ну я бы так сказала, и слышно как предъявляют претензии, что-то там говорят, но очень плохо, потому что очень плохие слова употреблять, то есть вот эти некрасивые не слова. И слышно, как Владик говорит, говорит, а, ну ты же мне сама сказала к девчонке. И девчонка, да кто ты такой вообще? Угу. И вот парень, который стоял около этой девчонки, он получается как бы напротив Влада. Он ему как бы начал, тоже вот плохи, плохое слово, как бы, вот тебе сейчас будет, раз это самое, ну, там плохие слова, другие ребята тоже что-то там смеются. И начинается между ними как бы драка, они дерутся. Между ребят... всеми или между, между Владом и всеми? Один, один, парень, как бы начинается, вот Влад и кто-то еще, ну Влада начали сзади ударять, угу. понимаете, там что было один на один. Там вначале как бы один на один, а потом нет. Потом вот эти ребята, которые стоят, они же все вот-вот-вот кругом, вот так вот. Угу. И вот начинается там Влада ударили, кто-то это самое. Показывает, как Влад уже раздет, в одних шортах, ботиком идет. С, этого, с этой стороны, после этой драки, uh -huh. он идет через вот эту поляну, а здесь, вот, он идет по поляне, а здесь лес, uh -huh. вот здесь леп. И он проходит, камера как бы сдалека показывает, он идет. У меня, я помню, когда я смотрела, потом мы рассматривали с, family, то есть с семьей, я... Увидела, потому что солнце, как-то лучи ударяли, что он был как бы полностью голый. Угу. Понимаете? И он проходит. Это не дли... Ну, я думаю, где-то около 200 метров. Ну, 150, 180. Вот где-то так. Вот он проходит, с этой стороны он идет. Я вначале посмотрела, думаю, какой ужас. Его разделили полностью, догола. Но когда он подходит, и вот камера получает с той стороны то есть вот как бы с той стороны его снимает. Я вижу, что он имеет э, шорты угу. светлого начинается вот так вот, как бы, и он проходит, камера как бы сзади его снимает. Я вижу на плавках пятно. Грязная кровь, грязь, я не знаю, но было пятно. Цвет показывает, э, знаете, какой? Видите, у меня стены какие? Угу. Вот так, это. Чуть-чуть, может, ярче было. То есть чуть-чуть насыщеннее. Но цвет не то серый-голубой, не то морской волны. Вот Какой-то он такой вот был, неопределенный. Он похожий, вот, как у меня, вот, стена. Угу. И он идет, и сзади говорят, он лесной танцор у нас. Пошел в лес лесно танцевать. Влад оборачивается... Лицо у него, он шел, опустил голову, понимаете? Он тихо плакал, потому что было видно, что ему он поворачивается, что-то он сказал, но там я его вначале не узнала, я подумала, что это кто-то другой, потому что щеки были опущены, понимаете, вот не, не подростковый вид, И лицо у него уже было изменено. И он поворачивается, он им что-то сказал, я так не поняла. Короче, ну там звуковое очень-очень плохо. Потому что когда сказали, он лесной танцор, пошел в лес с Лешем танцевать, все начали смеяться сзади. И Влад вот так вот здесь, как бы он начинает входить в глубинку вот этого леса, mm -hmm. где начинается, такой вот получается как бы заукругленный. И он вот так вот заходит. И на, в правую сторону он как бы прыжок делал. Но было видно, что ему очень трудно, потому что у него была э, травма ноги. Он хромал. Когда он шел, он хромал. И очень медленно. Но он старался уйти от них. И он прыгнул как Ну, не то, что прыгнул, он как бы... Так, такое движение. Он хотел запрыгнуть на дерево. Он схватился за ветку, но ногами... У него, видно, сил не было, он ногами не мог, ну, как вам сказать. Вот, э, ну, прыгнуть, а, понятно, самортизировать, как угодно. Понимаете, вот когда ногами вот за ветку держитесь и ногами помогаете, угу. он не мог, и он, в руках у него уже силы не было. И он просто, как бы, опустил, и вот его взгляд, это, вот понимаете, как вы… Я даже не знаю, как передать. У меня собака большая. У меня э, Америка Накита. Вот. Она когда была щенком, когда она, у меня собака променилась, я ее ругала. У нее глаза вот такие, понимаете? То есть, извините, не, не нет, самое, перепуганы. У него глаза были перепуганы. И э, боль, страх какой-то. И вот понимание всего, что это для него уже будет э, все. Вот это... Это выражение я, я никогда не забуду. Я, я очень такая, знаете... У... Короче, на этом обрывается, показывает издалека тот же, тот же, как его подвесили на дереве. Висит, вот веревку видно, его как бы баги. Ну, подвесили тела. за шею или за, ну, за шею подвесили, я... или предплечье? Я, я не... Я уже не могла, это было для меня трудно, я, поверьте, я три дня кадр за кадром медленно смотрела. Но вот это я не увеличивала, потому что это было, видно было, что кто снимал, это как бы за глубинки, понимаете? Ну понятно, издалека, то есть чуть-чуть смазанным скорее всего еще было. Да, вот, вот как бы издалека, и я просто, я, я вот чтобы досмотреть до конца, как оно, у меня был вопрос, почему кстати, там была машина стояла, это SUV, у нас вот э, говорят, машина как SUV, это э, не, не, тот джип, не то Jeep, э, не то Nissan X-Trail, вот я вам говорю, те машины, которые я знаю, у нас. Иномарка, или более такая топорная, российская? Но, но... Или X не, не SUV... особо? Это не, не маленькая машина, это SUV. У нас ну, SUV Я понял. Нас... То есть, внедорожник, грубо говоря, внедорожник. Вот, вот, вот. А, белая машина, она стояла вот как шалаш, она как бы напротив. И там хорошо видно, вот как взрослые в там стояла, женщина. И, понимаете, вот что меня поразило, думаю, ну как так? Подростки и взрослые, никто не… То есть, ну не нормально это все. Как бы вот показывают его издалека в лесу, как бы, вот, как я поняла, его, наверное, за руки пойдет, думаю, чтобы он, я не знаю, с какой целью. Но потом показывают тоже поляна, его видно, вернули туда-обратно, и как на него прыгают. Угу. Как его ногами избивали. Взрослые Последние... и взрослые дети, или только подростки, или взрослые, не было, точнее? детей не было. А, уже взрослые. Там... Ну, там были взрослые мужчины, ну, я так сказала, может, 3-4, 4, наверное, старше Влада. Потому что там вот, то, что я помню, я помню, парень был, у него... Волосы ежиком были сострижены, то есть вот uh -huh. в гору. Он тут подой. Это видно, что подросток. Но другие были крепкие. Вот такого, я бы сказала, телосложения, как вы, понимаете? Вот крепкого телосложения. Ох. Крепкого телосложения. То есть они смотрели старше. Uh -huh. Я бы... Это после 20... 24... Возможно, я не Ну, знаю, понятно, возможно... то есть уже возраст более зрелый. Я понял, то да. есть это не 18, там не 16, не 18. Нет, нет, нет. Эти уже смотрелись такие крупные ребята, то есть, понимаете. И вот что меня поразило, Влад лежал на земле. Ребята вот так вот тоже полукругом. Все смотрят, кто-то его бьет, копает. Именно вот как Влад вот здесь. Они вот так вот стоят, там снимают, видно, потому что, ну, видно, что делают э, видео. И вот кто-то крайний с этой стороны копает Влада прямо по голове, вот ногой. вот, вот э, И тот, кто снимал, показывает, как напротив с разгона бежит, раз, разогнавшись, бежит, делает такое сальто. И ногой ударяет в голову, а вторая нога вот, вот попадает именно шея и грудная клетка. Угу. Вот эта часть я понял, то есть вот в то есть вот так? Да, да. И показывает, как они над Владом, у Влада такой глубокий как бы вздох с хрипотой и пошла пена изо рта. Влад лежит, они его повернули как-то вот так вот на сторону, понимаете, и они все не показывают лица, там не было так, чтобы видно было кто, что именно, они не показывают, но показывают, как Влад, вот последний, и женский голос говорит, ты зубы снял, мужской голос говорит, вызывать скорую, ну такой подростковый, <ган -2> <ган -2> кто-то <ган -2> спрашивает, вызывать скорую? И более старший э, вот voice э, голосом говорит нет звони Геребану uh -huh. на это пальца и показан вот, пока на этом видео как бы обрывается и снимается эта поляна и на поляне снег еще лежит и вот на, видно как написано спасите то что я поняла что вы бы... потому что я не знала я не смотрела всю историю как. Вот я просто открыла это видео. Ну, то есть это случайно получается. так Бывает, натыкаешься на непонятный контент, который в интернете, да. который даже никогда не смотришь, и бывает такое, знаю, да. Ютуб это вещь непредсказуемая. Мы потом потом вот, мы с семьей сидели, раз, муж, там, дочь, одна, вторая, потому что у меня старше дочь, и вот, тоже подросток 16 лет. И я ее спрашивала, кто, почему, как, вот есть у нас что-то такое подобное, вот издеваются, избивают. Она сказала, говорит, мама, это убийство было. Я не поняла, кого, зачем, и зачем было выставлять вот это видео. Но теперь вот, когда столько времени прошло, начали разговаривать где-то вот с Нового года, я помню. А мне, у меня опять возвращается вот этот Влад Бахов. Говорю, окей, okay, надо найти вот это видео. Uh -huh. Когда начали искать подня... у себя, у меня и на телефоне, у меня этот Macbook, я открываю, я не могу, там все уже, видео удалено, только вот то, то, что начали. Поэтому вот, зная, что до сих пор эта история как бы не открыта, не закрыта, что дальше все продолжается, я просто пожизна. Ну вот, я понимаю, после данных слов ваших, по идее, ну, это уже должны, получается, Интерпол взяться, да, за это, чтобы достать видео, да, из э, соцсети. Потому что это все хранится везде. что, все короче, у вас, я не знаю, там F, как у вас там называется? У нас FBI. Мы обращались с полицией, я обращалась в детскую организацию, uh -huh. Они сказали, что... Чтобы открыть, взять видео отсюда, это я должна иметь от представителя э, адвоката лоя, э, угу. иметь мо, подтверждающее с доверенностью от Следственного комитета, потому что мы будем как бы делать через русское э, угу, посольство. Вот. И этот консул, он как бы должен э, разрешить э, и попросить вот, одновременно э, дать разрешение открыть, поднять это видео, и тогда FBI на основе этого сделает. Но можно и другим способом, но там еще больше бумаг будет. Понимаете? Там в, еще... в России, я скажу, еще больше будет бумаг. Вот, поэтому я думаю, что как бы здесь получается нужно от адвоката, который ведет данное дело, да, от СКРФ, от следственного комитета в смысле, но они обязаны предоставить, потому что по запросу будет производиться, вот, да. а, то есть это, получается, видео является по факту, оно где-то есть, понятно, что где-то у кого-то оно есть, это сто и, и в базах это есть везде, в России это все хранится и, естественно, на просторах Америки, Канады везде где, где, где угодно, вот. Я вам передам то, что вот мне э, как бы по полочкам разложили, какие пути, вот как можно э, получить это видео. Потому что э, история, оно как бы хранится, но оно изъято. Понимаете, они, они сказали, что адвокат может, имеет право, если у него диплом международных, лойер, это как бы международный идет, понимаете? Он имеет право делать запрос, написать письмо основателю Facebook, YouTube. Ну, у нас вот здесь много Twitter. У меня есть Twitter, допустим. Угу. Я помню, что я ставила также на Twitter это видео. Понимаете? Так что... Если он имеет уполномочия защищать в международных э, судах Организации, он имеет право право требовать напрямую без э, федеральных органов. Он имеет право требовать от э, Facebook, YouTube, э, я не знаю, какие у вас. Ну там... нет, нет, нет. Где видео было, там оно и будет требовать. Это, это общие базы. Учитывая, что Google владеет YouTube, и Facebook имеет там долю, точнее, Google имеет долю Facebook. <coughs> вот. Поэтому я думаю, что по факту, ну, это, это уже адвокаты, думаю, что видео посмотрят. Спасибо огромное за правду. Ну, потому что сейчас все на такой стадии, что уже бунт возникает. Сами знаете, Вы знаете читаете что? информацию. Я хочу сказать, что я не знаю, как родственник, родственники, то есть мама, как это очень очень тяжелое видео. Это в общественность или вот для матери это, это будет убийство, понимаете? Потому что там были такие издевательства, да, он, вот, когда он понял, Влад, он все понимал, к чему и что uh -huh. будет с ним. Понимаете? Но там, там то, что писали на него, то, что его пинали, то, что над ним издевались, это одно. А вот глаза, вид... Вот это, понимаете, как они, они его не хотели просто поиздеваться и отпустить. И он это понял. И помощи ему было не. Вот я не знаю, как мама это перенесет. Вы, вы поосторожнее, берегите, потому что это. Не, ну к сожалению, это... здесь другого выбора нет. Понятно, что может быть мама и не захочет смотреть, да? Но главное, чтобы для следствия и те люди, которые были причастны, спрятали тело, останки его не его, и то есть это еще. Большой вопрос. Я, я думаю, что это будет поводом, чтобы все-таки были наказаны, и это уже будет группа людей, и наказание намного строже, чем... Они да. там все, все, виноваты, потому что ни один, ни один, а, как говорит, не то, что старался остановить, или защитить, или помочь, они все стояли, все смеялись, и каждый старался или пихнуть, или, знаете, вот ногами копнуть, ну, там было, это ужасно. Я... я понимаю, да. Не будем, давайте. Все, я понял. Огромное спасибо. Тогда на связи, если что, я вам напишу попозже еще. Сейчас мы быстренько... Не, я... Да, не заждать. Дай бог, чтобы у вас там все, как говорится, это дело... Постараемся. Все да. сейчас на, на взводе. Много сейчас народу поднялось реально после всей вот этой вот... Хорошо, видите, это хорошо. Народная поддержка это очень хорошо. Вот это самое главное, что можно быть в таких ситуациях. Вот. Ну, стараемся... Да, ну... Спасибо. Видите, вы тоже да. большое дело, хорошее дело. Спасибо. Вам спасибо за правду и то, что решились, потому что у нас бы в России бы сказали... Нет, я лучше помолчу. Вот. вы знаете, я не удивляюсь. Мне угрозы тоже начали приходить. Поверите или нет. Обзывают, присылают плохие. Ну, я-то не реагирую, потому что в я, я знаю... Поверьте и все. Так будет дальше. Знаете, вот. я, я это поняла. настолько... Это просто, как, как объяснить, как моя дочь говорит, говорит, они настолько низко еще в таком в культурном в таком слое, да, культурный слой вот этой вот всей низости и всего остального. Вот именно, понимаете. Так что я, я не самая, но это ничего. Я думаю, дай Бог только, чтобы вот действительно, но видео было, было на ютубе делала репост, мы вот сделали на Фейсбук. Через дочерью моей дочери Facebook я туда сбросила, я сбросила в Твиттер. Потому что такую, такое избиение, такое унижение прав человека, я... Это, это не то, что человека, это подросток, который имеет право на жизнь. Понимаете, он должен жить, это... И вот, да, это, это, это трагедия, большая трагедия. Ладно, да. спасибо, России, спокойной ночи, Канаде хорошего а -а -а. дня. Вот, поэтому на связи, если что, я вам попозже напишу. Завтра можете посмотреть хорошо. уже на ютюбе на канале. Спасибо. Какие-то просто да, будут паники. пишите. Да. Хорошо. хорошо. Спасибо. Удачи. Помочь вам. Прошу посмотреть целую серию других роликов о богахе Лыковой, которые набирают популярность на нашем канале